Учащиеся лице имени Лобачевского КФУ в числе призеров Всероссийской Олимпиады школьников В этом году условия и порядок проведения Олимпиады были скорректированы пандемией коронавируса В этом году 10 наших лицеистов, выпускников, учеников 11 классов стали призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады В этом году, как и все в нашей жизни, начиная можно сказать, с 1 января 2020, происходит не совсем обычно. Поэтому призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады в этом году стали все победители и призеры прошлого года. Призеры Олимпиады имеют множество преимуществ при поступлении в российские вузы, в том числе возможность поступить и без издачи экзаменов.